Что такое леверидж? Это торговля заемным капиталом, когда вы не идете с кредитными деньгами на рынок ценных бумаг, когда вы машину закладываете, когда вы квартиру закладываете, когда вы используете маржинальные счета у брокеров. Ну, то есть это просто торговля не на свои. Тем самым вы, с одной стороны, увеличиваете объем позиции и потенциальную доходность, но точно так же вы увеличиваете риски. Если вы торгуете на свои, и акция упала в цене, то в этом случае страшного, ничего нет. Компания может вам сгенерировать прибыль, заплатить дивиденды, восстановиться в своей цене, в конце концов, в долгосрочном периоде. Если же вы использовали заемный капитал, вы попадаете на Марженкова. И я думаю, что именно опасность 2021 года заключается в том, что сейчас беспрецедентные просто объемы, длинных позиций физических лиц, которые сделаны с левериджем. А начинающие инвесторы по правилам комиссии по ценным бумагам и биржам, и в России тоже эти правила действуют, первые полгода должны торговать с плечом один к одному. Это значит, что если у вас есть там 1 миллион рублей на счете депо, то вы можете открыть позицию по акциям на 2 миллиона. Ну, то есть, больше вам не дадут таки, так, таковы правила. От 3 до 6 месяцев должен пройти временной промежуток, да, чтобы, вам, чтобы вам присвоили статус-клиент с повышенным уровнем риска. Вы должны доказать, что вы можете оперировать этой маржой, и тогда вам будет увеличена леверидж до 1 к 3. То есть на 1 миллион. Вы, ну, на 1 миллион собственных денег вы можете открыть позицию на 3 миллиона в три раза больше. Так вот, в чем заключается опасность? В том, что очень большой приток частных инвесторов на фондовый рынок, что американский, что европейский, что российский, он пришелся именно на 2020 год. То есть промежуток времени составляет у нас сейчас… Ну, с лета начался, начался приток, то есть, получается, где-то порядка ну, от 6 до 10 месяцев, да, когда частные инвесторы приходили. Они приходили еще, не работали с, агрессивно с левериджем, но, но уже использовать его начали. И, соответственно, у очень многих инвесторов сейчас появляется ну, законная возможность быть клиентом с повышенным уровнем риска, взять повышенный займ. То есть, вам брокер может предоставить плечо, потому что Исполняются законодательные требования, что вы уже проработали там 3-6 месяцев с заемным капиталом, поэтому вам, в принципе, можно предоставить такое, такую возможность. Брокеры будут только счастливы: да? то есть брокер вообще рисков никаких не имеет, берет деньги у других инвесторов, предоставляет вам, если вы торгуете с левериджем, и. Соответственно, если вы торгуете с ливериджем, то это ну, очень соблазнительно. Акция вырастает на 10%, с плечом 1 к 3, у вас прибыль будет 30%. Почему заключается опасность? Потому что я считаю, что мы в ближайшее время сможем увидеть коррекцию по рынкам минимум в пределах 30-40%, чтобы, соответственно, вся вот эта вот толпа, которая сейчас увеличила объемы маржинального кредитования, которых признали клиентам с повышенным уровнем риска, они набирают сейчас свои позиции с плечами, они платят, во-первых, гарантированно деньги брокерам, но если с третьим плечом вы стоите в открытой позиции, в длинной, то коррекция ценной бумаги на 20% приводит к тому, что брокеры начинают ваши позиции закрывать принудительно. Что значит закрывать принудительно? Это значит, что... Хотите вы того, не хотите вы того. Если у вас нет дополнительных денег для того, чтобы эту позицию удерживать, вам принудительно закроют позиции, когда акция упала на 20%, ваш убыток при этом гарантированно будет 60%. Потому что рынку нужна ликвидность, что Федеральной резервной системы не хватает уже сейчас его печатного станка для того, чтобы удерживать даже краткосрочные облигации на плаву. И поэтому фондовый рынок будет принесен жертву. То есть сейчас пиковая... Ну, пиковые нагрузки, пиковое число частных инвесторов приходит на рынок ценных бумаг и начинают использовать заемный капитал, соответственно, именно эти люди будут решаться этих денег для того, чтобы погасить проблемы, которые у нас возникли в случае с коронавирусом. Опять же, вот я красными буквами написал: да, что леверидж, риски заключаются в том, что если вы инвестором являетесь спокойным, долгосрочным, но у инвестора открыта долгосрочная позиция с использованием левериджа, то когда происходит резкое снижение. Цены акции, по которой открыта такая длинная позиция, это приводит к тому, что вы, во-первых, продаете классные защитные активы, которые могут быть у вас в портфеле для его стабилизации, которым вы, ну, фактически, вы готовились к просадке, да, у вас есть надежные активы, вы ждете падения. И у вас просто этих активов, когда все упадет, то есть, чтобы докупать, у вас этого не будет, потому что у вас леверидж элементарно это все съест за счет того, что принесет вам значительный убыток. Поэтому, когда происходят резкие колебания, да, удержать свою позицию невозможно. Происходит очень серьезная разбалансировка инвестиционного портфеля, которая приводит к потерям.